Здравствуйте! А сегодня я хочу раскрыть одну тайну. Многие говорят, что Луна э, ну, такая, ну, голубенькая, понимаете, да? Ну вот что я решила полечу и проверю это. Ну что ж, полетели. Как вы видите, Луна серая. А если с другой стороны, она вообще черная. Ну и кто же тут говорил, что луна голубая? Вы видите, луна не голубая. Если не верите мне, то слетайте и сами посмотрите. Удачи!